Это как мама, такие они не суровые горы, они мягкие, теплые, нежные. И вот чувствуется вот воплощенное здесь, в каждом цветке пение птиц, любовь Господа Бога. Вспоминаю свое детство, когда мы с бабушкой каждый, каждый раз на рассвете уже были в лесу и собирали дикорастущие сведобные растения травы, грибы, ягоды. Я помню, как исцелялась моя детская душа. Когда ты видишь зайчика, лисичку, дикого кабана, видели волков, медведей. И это то сокровище, которое наполняет душу вот этой Божьей благодати. Голтис — командор профессиональных путешественников команды Эквитес, эксперт по выживанию. Мало кому известно, что этот спортивный и мужественный человек, родившийся в маленьком закарпатском селе Даманинцы, когда-то давно не мог похвастаться своими физическими кондициями. Ну, я с детства всегда, как бы, комплексовал в отношении того, что я такой очень худенький мальчик дистрофического типа. Мне было стыдно купаться там, где купаются дети, где-то в кустах, чтобы меня никто не видел. Потому что даже перед белочками стыдно было в лесу раздеться. я вот, осознавая свою худобизну, я понимал, что с телом что-то надо делать. Я прописывал себе программу, и для того, чтобы ее выполнить, вначале я просыпался в 7 утра, потом в 6 утра бежал на речку, бежал по лесу, купался в озере вместе с сутками плавали, плавал разными стилями, понимал, что для того, чтобы формировать красивое тело, то необходимо проправлять, загружать мышечные группы, выдумывая разные стили плавания, отжимания, потом подтягивания, без помощи ног, насколько можно было. Поднимал камни, какие-то бревна поднимал, понимая анатомию, что как мышцы работают. И в тот момент уже осознавал, что... Мысль должна работать по максимальной амплитуде движения. С 9 до 12 лет Голтис параллельно с занятиями физкультурой изучил анатомию, физиологию и биохимию человеческого организма. В 15 лет он уже был прекрасно атлетически сложен и в 19 был призван на военную службу в спецназ. В возрасте 25 лет Голтис, добившись серьезных результатов в построении своего тела, а также будучи искусным мастером восточных единоборств, чувствовал себя непобедимым. Гордыня и тщеславие переполняли его. Господь остановил меня через перелом позвоночника, уложил в кровать, где я понял, что ну вот, на этом моя жизнь закончена. Я лежал в прикованной кровати и тоже благодаря Господу Богу, прежде всего, и знаниям по анатомии, по биохимии, биомеханике. Я мысленно прокравлял временную мышцу шеи, я делал упражнения по исходящему импульсу, я представлял себе, как я опускаю голову вниз максимально и с огромным сопротивлением но так как я раньше тренировал реминуемость шеи и грудинно-ключительный само Самосопротивление. Я загонял туда кровь, микроэлементы, витамины, чистую структурированную воду, кислород, углекислоту. И уже через две недели никто не мог поверить в то, что произошло. Позвоночник буквально вот так вот спаялся без операции, сросся, отвердел и... Ну, Произошло такое чудо, что все, здорово. Уже через полтора месяца после перелома позвоночника, благодаря Господу Богу, я сдавал экзамеры в Киевском институте физкультуры. Личный опыт и знания, приобретенные Голтисом на жизненном пути, трансформировались в комплексную полноценную систему оздоровления, исцеляющий импульс. Эффективное применение на практике. И реальные положительные результаты все больше и больше усиливали желание делиться этими знаниями с другими людьми. У меня была потребность вот, написать книгу. Меня прижимали только того, что чуть ли не в стенке. а когда ты уже напишешь книгу, про исцеляющую импульс?» Ну и, конечно же, так как не хватало у меня времени, потому что все время в путешествиях, я несколько раз начинал писать книгу, чтобы донести эту методику людям. Я решил проводить семинары. Люди приезжали со всех регионов мира, из Америки, из Канады, из Европы, из России, кто-то с Японии, даже с Новой Зеландии, из Австралии прилетали люди на семинары. У меня была операция, которую я не мог избежать, и вследствие чего врачи сказали, все, полтора килограмма в руку, и ничего не дали, ни системы, ни реабилитации, ничего. Последние пять лет после сорока, 40... Я практически боролся со своего здоровья, ходил по докторам, искал всевозможные методики, занимался, пытался и в фитнес-клубе, были абонементы на всевозможные там занятия разные, но как бы все безуспешно. Было 20 килограмм лишнего веса, 105 килограмм я весил тогда, такие были щеки у меня, вот. были проблемы с желудочно-кишечным трактом, там другие вопросы по здоровью. Пробежался где-то за автобусом, поднялся на третий этаж пешком и все. И жить не хочется. У меня появилась проблема. Я травмировал себя, ну, скажем так, достаточно серьезно. У меня был надрыв среднего пучка дельтовидной мязи. У меня были проблемы со здоровьем длительного характера, которые не могли решить врачи вот с 15 лет. Я не буду вдаваться в подробности, это какие-то гормональные изменения, которые давали мне периодические температуры очень тяжелое просто вот физическое состояние. Пытались лечить долго и безуспешно, потом я смирилась, и лет 10 просто так жила. Проверив действенность методики лично на себе, Голтис каждый день своей жизни применял и совершенствовал систему, которая состоит из пяти частей — комплекса физических упражнений, мировоззренческой концепции «Открытое сердце», также систем правильного питания, голодания и закаливания. А, об импульсе я узнал год назад. Я очень сильно искал какие-либо методики для оздоровления. Где-то от людей услышал, что есть такая система Голтиса, Интересовался, посмотрел в интернете. Для меня это было, так сказать, небольшое открытие, насколько систематизирована была все поданная информация. Это огромная цельная методика, собранная годами по крупицам человеком с невероятным опытом. И многие моменты настолько ложатся на мою душу. Сама методика — методика для думающих, Эта методика для тех, кто усведомляет своё то, что я собирал там, в течение трех лет по крупицам где-то, да, здесь все уже собрано в одном месте, в одна методика со всеми правилами, в принципе, с питанием, с закаливанием, э, с проработкой вот мышц, да, в тех сегментах, которые мы в обычной жизни, ни в спорте, нигде никогда не задействуем. Эта система наполнена Душой, светом, потому что здесь есть всегда куда расти. Это и эстетика, это и здоровье, это реабилитация. Моя система очень эластична, настраивается очень индивидуально. Это вот именно то, что нужно. Четыре раза в неделю. Вот такое время. И ты чувствуешь себя прекрасно. Мы человек тоже система да по большому счету очень такая сложная самонастраивающаяся система самовосстанавливающая система вот импульс как вот как комплексный подход очень хорошо работает результат будет гарантированный эта система работает очень просто вы э, выполняете тренировки минимальное усилие 15 минут у вас результат будет не выполняйте его не будет это э, очень ну, просто устроено вот, по причинно-следственным связям нашим, как устроено все в нашем мире. Многие люди, пришедшие в исцеляющий импульс. Достигнув определенного уровня понимания, как эта методика работает и как ее правильно применять на практике, часто сами становятся инструкторами и тренерами. Каждый человек, который пришел в этот мир, он должен непременно ставить перед собой созидательной собестремленности он должен разобраться в конечном итоге, чему приведет занятие по той или иной практике. Задумайтесь, живите осознанно. Концепция «Открытое сердце», которая является основой всей методики «Исцеляющий импульс», базируется на понимании того, что Создатель, Природа и Человек — единое целое. Поэтому ко всему, что нас окружает, нужно относиться без осуждения и с любовью. Это через три месяца после того, как я поехал на семинар в Абхазию, я сбросил около 20 килограмм. Для начала я практически перестал принимать все таблетки, связанные с давлением, которые мне приписали пожизненно. Ну, до такой степени ощутив результаты я, и члены моей семьи были действительно очень приятно поражены. Я почувствовал, увидел свет в конце туннеля, почувствовал выход, что есть методика, благодаря которой я буду восстанавливаться и полноценно жить, что, собственно, сейчас и происходит. Голтис, в первую очередь, даёт человеку... Людям... Веру в то, что это не он только может, а это может каждый поверить в себя. Нема никакой эзотерики, нет каких-то возможностей, тут это все физиология. То, что я сейчас си, си, сижу прямо, для меня это чудо, да? потому что я уже так и не могу принять ту позу, как я обычно сидел, это, это вот как-то, вот так вот должно было выглядеть, с плечами. Это два места занятий, на 50% выбрали мою проблему. Еще два месяца занятий на данный момент убрали ее. Ну, я не буду говорить на 100%, потому что все по воле Божьей, да, может быть, завтра она вернется, но на данный момент ее нет. Два года мне понадобилось, чтобы полностью восстановить свое здоровье, И, ну, вот решить все такие насущные проблемы по желудочно-кишечному тракту, по позвоночнику. Несмотря на доступность и простоту методики «Исцеляющий импульс», залогом успеха и достижения положительного результата является только личная мотивация человека. Каждый людина может Подойти до вершины там и в 72, начать заниматься и, и выйти на, на Эльбрус в 85 років. И это очень сильно. И такие есть люди, и таких много людей. В любом состоянии всегда и везде можно изменить свою жизнь в корне, но делать это придется вам самому. Да, никаких волшебных таблеток, никаких пилюль, через боль, через страдания, через э, лишение на первом периоде, менять свои привычки. У меня изменилось не только мое здоровье, изменился образ жизни, изменилось отношение ко всему. То есть я на сегодняшний день э, не вижу свое существование без этой системы. То есть... Это единственное, что мне помогло за последнее время, я перебрал очень много систем. Миссия только одна, чтобы об этой системе узнали все, как можно больше людей. За 11 лет на практике, да, вот именно проверенная, не просто где-то высосанная из пальцев, а именно проверенная, переработанная система, которая уже ну, там десятками тысяч людей, более там 500 семинаров за это время прошло уже с Голтисом, не говоря уже про инструкторов, тренеров, это вообще огромный класс. Поэтому мы открытая система, мы ее не запрещаем передавать, пожалуйста, родным, близким, знакомым, друзьям, коллегам, соседям. То есть она растет, ширится. Если вот будет больше таких людей, да, родственных душ, мерезно, это прекрасно. Приезжайте, изучайте, занимайтесь, не бросайте. И у вас будет здоровье, активное долголетие, ну, столько, сколько вы захотите. Хочу сказать, что я настолько счастлив, что я именно живу в Украине и что вырос в Карпатах, потому что нет лучшего мира, вот поверьте, чем Карпаты. Эта красота, сокровенная, созданная Богом красота, она не может оставить ни одного человека равнодушным. Это сердце семинара исцеляющего, импульса, именно Карпаты. Дорогие братья и сестры, приезжайте в Карпаты, посмотрите, какая красота, Вон парапланы, люди какие чудесные, кони, овцы, козы, курочки, это просто чудо, изобилие цветов, Карпаты это лучшее место на планете Земля, приезжайте в Закарпатти, приезжайте люди добрые.